X-Ray Delta 1, диспетчерской. Инспектор «Текила» на борту. Под нами! Внимание! на кого нарвались. Замечены противники. Вижу внизу большое число противников. Говорит X-Ray Delta-1! Перехожу в боевую позицию! Сбивать беженщейся ракеты! Ты должен сбивать вражеские ракеты! Пусть знают, как обижать мой вертолет. Поворот по вектору 2-7-0! Держись! Я сейчас нас разверну! Внимание! Поворот по вектору 1.8.0 Вон в те батареи с горючим, их должно снести взрывом. Ага, <Слышко> -а -а! они не знают на кого нарвались. Слева, начинаю уклонение, держись. От тебя! Пусть знают, как обижать мой вертолет. Ход по вектору 3.6.0! Ого! Отлично! По вектору один восемь ноль. Они не знают, на кого нарвались. Да где там? В вертолете? И уже теряю терпение. Держись. Не дай золотой трости перетащить оружие и наркотики через платилию. Пора потопить лодки. На борту вертолета должны быть мины. Друг, это снова я. Встретимся на яхте Вонга рядом с грузовым ангаром. Я пришлю за тобой водное такси. Лина на проводе. Это Тегила. Отправьте скорую помощь и полицию к флотилии. И побыстрее. Тебя кто-то повысил до капитана? Ты должен быть в управлении. Вызовите помощь. Уволите меня позже. Мне еще надо осмотреть катер. Какой еще катер? Что ты там делаешь? Нашел зацепку на Джимми Вонга. Хочу узнать, не он ли стоит за этой войной. Я же сказал тебе не лезь. Ты меня слушаешь или Вас нет, не Тегила? Вас не звоните позже. Друг, это снова я. Встретимся на яхте Вонга рядом с грузовым ангаром. Я пришлю за тобой водное такси.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 вами хочет поговорить господин Вонг. Тогда пойдем к нему. Солидные вы, даже с почтовым адресом. Меня зовут Дапанк, садитесь. Я знаю, у нас было много проблем. И поэтому ты хочешь меня убить? Если бы хотел, то давно бы убил. Сегодня мне нужна твоя помощь. Нечасто я видел это выражение на твоем лице. Ты удивлен. Позволь объяснить. Твоего копа убил не и дракона, а золотая трость. Они бросили тень на нас, оставив фирменный знак моих девяток. А, ну ладно, прощаю. Не умничай. Не хватало мне еще тискаться скопом. Но ну, так будешь слушать или трепаться? Я покурю. Говори. Золотая трость Юнаги сотрудничает с русской мафией из Чикаго, Дэймоном Захаровым и его бандой. Они хотят получить Гонконг, мою территорию. Убери их. У тебя же есть люди? Да, у меня есть оружие и люди. Но у Захаровых есть они. Мы ну, Стека просто хотим жить той жизнью, которая могла бы быть. Ну вот, мистер Вонг, доказательство, что ваша дочка и внучка живы. Выключили. А теперь я расскажу, что будет, если вы... Значит, Билли назвала ее Теко. В твою честь. Захаровы похитили их из дома в Чикаго две недели назад. Почему же ты не послал никого, чтобы порубить их в капусту и вернуть Билли с домой? Если я отправлю отряд из Гонконга, повсюду вспыхнут красные флаги. ФБР будет ждать их в аэропорту. Плюс Захаров четко дал понять, если я выступлю против Золотой Трости, Билли и Тека умрут. Значит, мне нужен надежный человек, чистый, за которым следят копы, и которому дело не безразлично настолько, что он готов рискнуть жизнью ради него. Этот человек ты. А ты отнял их у меня. Я даже не держал Тека на руках. И ни единой весточки от с тех пор. 18 лет. Ни единого звонка, ни единой открытки. Это я ей запретил. Тогда она меня боялась. Но когда мы наладили отношения, она стала опасаться, что ты ее не простишь. Знаешь, сколько раз я хотел прикончить тебя? Думаю, много. И у тебя хватает наглости просить, чтобы я вернул их тебе? Тебе самому от себя не тошно? Нет, я привык. Ты согласен. Меня не должны здесь видеть. Не дай им захватить ангар. Выходят, мы снова напарники? Не знал, что ты под прикрытием в когте дракона. Ты еще многого не знаешь. Но сейчас нам надо снести к черту этот ангар. Ты нашел взрывчатку? Вонгу это вряд ли понравится. Мы или превратим его в щепки, или золотая трость уйдет в тонны героина. Я отметил внутри точки, где тебе надо установить взрывчатку. Я рад, что ты по-прежнему на нашей стороне. Напарники своих не бросают, верно? Как закончишь дело, тебя заберет полицейский катер на пристани.